Сорт томата сибирский хатабыч. Это высокорослый урожайный сорт. Стебли достигают высоты метр шестьдесят метр восемьдесят и напоминают лианы. Это сорт среднеспелый, 100-110 дней с момента появления всходов проходит. Плоды собраны в кисти и каждый помидор весит приблизительно 100-200 грамм. Имеет вот такую красивую грушевидную форму. Вот такой вот красавчик. Окрашены эти плоды. Красновато-малиновый цвет. Кожица у него гладкая и блестящая. Вкус у плодов приятный, сладковатый, очень вкусный. Вот так выглядит сорт в разрезе. Очень сочный. Использовать помидоры можно для консервации, засолки целиком. Также великолепно подходит для вяления, приготовления блюд, свежих салатов, паст и соусов. Подходит для выращивания как в открытом грунте, так и в теплицах.